О! Я буду чистить все сам Этот бассейн и в будущем еще кузнечики, пчелки, листики Здесь никто не живет Если не хватает трех лежаков, можно поставить еще лежаки по бокам бассейна И чего здесь только нет Всем привет И сегодня мы нашу серию начнем не стандартно, А именно с уборки бассейна Этот бассейн мы построили композитным Размером 5 на 3 х 3 Сделали вокруг него террасу из доски ДПК, благоустроили пространство вокруг бассейна при помощи копингового камня и сегодня приехали снимать серию. На дворе у нас плюс 2 градуса, довольно холодно, здесь никто не живет, поэтому бассейн иногда вот, приходит в такое нерабочее состояние, но это довольно быстро все устраняется. Мы сейчас хотя бы основной мусор по-быстренькому соберем и я вам продолжу рассказывать о том, что мы здесь применили. Это загородный дом а соответственно хозяин здесь живет не каждый день он приезжает сюда отдыхать на выходные и чаще всего летом но после того как у него появилась наша баня если вы узнаете это наша баня из проекта с морскими контейнерами размером 6 на 240 и после того как к этой бане мы еще смонтировали бассейн композитный бассейн размером 5 на 3 заказчик стал бывать здесь чаще и для того, чтобы это пребывание сделать комфортным, появилась как раз-таки вот эта зона. Значит, что мы использовали на бассейне? А, оборудование здесь стандартное для такого рода бассейнов. То есть здесь находится песчаный фильтр, здесь находится станция дозации, а, соответственно, насос, а, щит управления, автодолив и в будущем еще появится подогрев. Сейчас, при температуре воздуха плюс 2-3 градуса по Цельсию, температура воды в бассейне 12,5-13 градусов. В саму чашу, предварительно, перед тем, как ее сюда везти, мы врезали, соответственно, две форсунки, фонарь, скиммер. И уже потом установили копинговый камень и нержавеющую лестницу, чтобы из бассейна было комфортно выходить на террасу. Здесь загорать, здесь довольно-таки много места для того, чтобы установить один лежак, второй, третий. Если не хватает трех лежаков, можно поставить еще лежаки по бокам бассейна и непосредственно перед баней. О! В общем, друзья, это технологическая комната. Да, иногда можно делать технологические комнаты под землей. То есть здесь у нас стандартно расположен щит управления, фильтр, насос, который мы приподняли от уровня земли, потому что здесь очень близкий уровень грунтовых вод. Станция дозации, две сменные канистры хлора и PH. Ну и, соответственно, ввод воды и отвод воды отсюда в дренажную яму. Это называется всегда сердце бассейна. Все работает в штатном режиме. Температура воды 12,5 градусов. Этот бассейн изготовлен без подогрева, но мы специально ставили место под подогрев, чтобы в будущем заказчику можно было этот подогрев сюда подключить. Вокруг бассейна мы смонтировали террасу. Основой для этой террасы служит металлический каркас. Металлический каркас, соответственно, стоит на своем фундаменте. И этот каркас обшит вот такой доской цвета орех. Это ДПК, то есть древесно-полимерная доска, которая не требует окраса которая стойкая к ультрафиолету и к воде, ну и она может прослужить э, ну, в нормальном состоянии, срок 8-10 лет, а потом ее можно будет поменять. Соответственно, эта доска, она придала э, своей фактурой определенной красоты этому бассейну, и теперь это выглядит как такая полноценная спа-зона, э, бассейн, терраса и баня ну что я уже сказал что мне повезло приехать на бассейн который нужно чистить и одна из частей которые необходимо чистить это скиммер в нем стоит защитная сетка с поверхности воды туда стягивается вода а вместе с водой и все что падает на поверхность воды поэтому здесь и кузнечики и листья и чего здесь только нету сейчас посмотрим что есть в этом скиммере а, ну вот как я говорил кузнечики пчелки листики сейчас мы его вытряхнем и почистим бассейн при помощи еще щетки. Так, конечно, чистить бассейн, это не самая легкая задача, тем более, если нет какого-то навыка. Но все клиенты проходят один и тот же путь. Они вначале говорят, я буду чистить все сам. Чистит один месяц, кто-то удерживает второй, Потом говорит, давай обслуживание. Мы его обслуживаем. А потом я ему говорю, слушай, ты если хочешь в любой момент получать чистый бассейн, давай я тебе поставлю робота-пылесоса, ты его закидываешь туда, он два часа почистил, ты его вытащил, фильтр вытряхнул, и у тебя чистый бассейн. Поэтому сейчас я вам покажу рабочий кадр того, как чистит бассейн робот-пылесос. Смотрите внимательно. Все, когда чистка бассейна окончена мы отсоединяем шланг при помощи которого мы чистили от скиммера видите к скиммеру он подходит со специальным переходником чтобы было просто его туда вставить ставим на место сеточку улавливатель которая соответственно но ну, от крупного мусора защищает наш фильтр все поставили и мы когда монтировали бортовой камень мы специально выпилили вот такой фрагмент с отверстием посередине, куда можно просунуть палец. И закрываем вместо стандартной крышки скиммера, такой нашей крышкой. И получается вот такая картина масла. Недостаточно просто почистить бассейн. Важно еще следить за давлением в фильтре. И когда манометр фильтра показывает, что давление повышается, это означает, что фильтр нужно промыть. Вот именно это мы сейчас и сделаем в технологической Ну что, у нас под конец съемок сел звук, поэтому пардонте. Показываем, что делаем с щитом. То есть он у нас работает всегда в автоматическом режиме. Сейчас мы переводим а, тумблер из положения автоматическая фильтрация в положение ручная фильтрация. Все, вся система откручилась. После этого переводим тумблер промывка на промывку, переставляем а, фильтр в положение backwash, это обратная промывка, и двигаем его О, по часовой стрелке. вот И включаем промывку кнопкой пуск. Все, промывка пошла. Сейчас по порядка минуты система должна промыться, а потом мы сделаем ее Уплотнение песка в фильтре тоже специальные манипуляции. Но это обязательно нужно делать для того, чтобы фильтр нормально выполнял свои функции, фильтровал воду в бассейне. Ну и бассейн постоянно был чистенький. Давление у нас сразу уже пошло вниз. Еще 30 секунд и промывка будет окончена. Не забывайте, когда включаете режим промывки, открывать э на трубе байпас чтобы вода уходила в дренажную яму иначе фильтр просто будет гонять сам в себе эту воду при всем можно останавливаться нажимаем на кнопку стоп перекрываем кран ага. Понял. и переводим положение фильтра в режим уплотнения Ринз – это режим уплотнения песка. И включаем опять систему. Сейчас песок уплотняется, фильтр приходит в свое начальное состояние и можно опять всю систему переводить в автоматический режим. Если ваш бассейн оснащен системой автодолива, то он сразу даст сигнал на долив воды. Если автодолива нет, то можно этот долив сделать ну, механически, просто открыв кран на автодолив. То здесь мы наверное и сделаем все промывка и уплотнение фильтра точнее песка в фильтре окончена возвращаем фильтр на первое положение как правило всегда это единичка и переводим систему в режим фильтрации и этот режим автоматический. все у нас фильтрация работает сеть есть подогрев работает Далиф автоматически работает. Но Далиф у нас включится на этом бассейне ночью. Мы специально это делаем, чтобы в течение дня это не доставляло неудобств нашим клиентам. Ну ладно, так и быть уговорили. Покажем вам сейчас, что находится внутри этой бани по-быстрому. И потом, когда будем выходить из нее, представьте, что вы выходите из бани и сразу в бассейн. Я уже изрядно замерз, напоминаю, что на дворе у нас 8 ноября, время 5 часов вечера, 2 градуса тепла, я вам показал все. Но самое главное, задавайте вопросы в комментариях, ставьте свои лайки, подписывайтесь и помните, что на канале Андрея Ачирвы мы о стройке знаем все.